Правильно. Нужно знакомиться, переписываться, приезжать друг к другу в гости, жениться. И все тогда нормально будет. Туда с флагом России героическая ленты, приедь, тебе хана. Ой, давайте это, закроем эту тему, пожалуйста, ребят. Иначе я буду потихонечку это прекращать. Не надо о политике. Политика это грязное дело. Мы играем в игры. Нахер, короче, это политическая херня все пусть вот они вот там вот где-то вот вот там вот эти политики там извиняюсь кому нет 18 лет уши закройте хуитики вот пусть они вот там вот это все делают не надо тут это их дело там мы дружим я всех люблю и вообще насрать зондер пока я пошел пить чай. и может позже приду давай тони давай спасибо что пришел дружище 2 те лукаса в карму у тебя плюс 200 процентов к счастью сейчас вот увидишь